50 миллионов рублей будет выделено на поддержание социальных некоммерческих организаций республики. Их в Татарстане более 5000, а активно работают лишь 230. Тем не менее, по числу этих организаций республиков по Поволжье первое. Сегодня их представители собрались на форуме. Удержаться на плаву подобным организациям непросто. Например, Академия открытых коммуникаций, которая создает мультфильмы и игры для слабослышащих детей. Первое время приходилось существовать лишь благодаря поддержке людей. Найти постоянных спонсоров удалось позже. Ребята впервые в России перевели на на язык жестов те мультфильмы, что привыкли видеть и слышать обычные дети. Сейчас эту некоммерческую организацию знают во всех реабилитационных центрах страны. И нужно быть ледоколом для того, чтобы до наших государственных служащих этот проект дошел. И это как раз работа НКО, чтобы сформировать и общественное мнение, и привлечь средства массовой информации для того, чтобы люди... Простые граждане осознали эту значимость и через средства массовой информации государство осознало, что этот проект важен. И таких отверженных активистов, желающих заниматься общественной деятельностью, немало. Только в этом году в республике появилось около тысячи новых организаций. Государство старается любыми способами поддерживать активистов. Ежегодно среди организаций разыгрываются гранты. И только лучшие и социально значимые проекты получают средства на дальнейшее развитие. Сегодня на форуме гранты получили 15 некоммерческих организаций. Очень важно, чтобы НКО работало профессионально. Создать там курсы переподготовки, целевые какие-то образовательные программы. У нас масса таких программ, я думаю, и по программе «Алгарыш», там, где нужны какие-то новые направления, мы можем рассмотреть и представители НКО направлять не только изучать опыт Татарстана или Российской Федерации, также и заграничный опыт.